И всем привет! С вами я Настя. Сегодня мы играем на Мазен КРП Азур сервер. Проводите при регистрации и вам капнет бонус. А сегодня мы играем в казино и долгожданный видеоролик. Очень долго вы ждали этого ролика и добро пожаловать. Здравствуйте, молодой человек. Итак, нам кидают 20 тысяч. Первая ставка у нас и уходим в минус 10. Выиграли 20 тысяч, мне какой-то мелочи дают 20, 10, 20, 10 Я принимаю, ребят, все, типа без крыс а вот, поэтому Давай без обид э, Опа, три вина подряд Это что-то прикольное, прикольное 4 вина подряд М -м -м -м, Да, я чувствую, я сейчас заберу все казино здесь ничья, у, ну, сейчас будет слив. Я ванга. 15 тысяч плюс... Не, ребята, это мой день. Мы сейчас по таким ставкам поднимем, чувствую, миллион. Уф! Это было жестко, Мне в крысу как-то подкинули, ну и, в общем... Миллион рублей. Плюс лям! Плюс лям, ребята! И сейчас мне он кидает в крысу 1,5, ребята... И, конечно же, мы принимаем, потому что мы не крысы. Мы не крысы, мы принимаем все. Ну, давай. Плюс. Казино сегодня на моей стороне, поэтому я принимаю ну, разумные ставки такие. Ну, типа, не какой-то бред. Вот. Типа 4 ляма, это вообще капец. Миллион триста он мне кидает. Так, кто мне? Ярослав. Ярослав нормальные ставки кидает. Вообще просто. Красавчик. По кайфу. И мы у него сейчас их заберем все, ребята. Сегодня казино на моей стороне. Опа, минус 250. Ну, в принципе, в лям я в плюсе. Никидает 500 тысяч. Плюс 500 тысяч. Плюс 500 тысяч, ребят. Еще. Еще. Минус. К сожалению. Два ляма нет, я не буду рисковать так сильно. 500 тысяч. Сейчас бы два ляма завидела, ребят. 500 тысяч, еще вин, 650 тысяч Минус, минус 500, ребята, минус лям уже Ну, он крысит, конечно, вот, поэтому я не знаю, что с ним взять Мне было 8 лямов, надо было валить, надо было валить Минус полтора ляма я ему уже, смотрите-ка, как он прекрасно играет Играем сейчас в хай 340 тысяч ставим, ставим. Так, уже три черепа. Так, четверка. Так, это как тут? 12! Ебой! Плюс лям. Меня точно казино здесь ждало. Вот. Плюс лям. Мы, ребята, в плюсе на 900 тысяч рублей пока что. Мне кажется, два раза подряд я не смогу выиграть. Вот. Но попытаться все-таки можно. Есть! Ребята! Хайдай сегодня тоже наваливается на меня. Вот. Плюс еще 400 тысяч. Мы в плюсе на миллион рублей. Я надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Поэтому... Я советую вам подписаться на мой канал, поставить лайк этому видеоролику, если ты ждешь еще ролик на мазинге, то ставь огромный лайк, зови своих друзей на этот канал, подписывайтесь, скоро буду проводить стримы, и всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.